Квартира в Хосте с ремонтом, до моря 200 метров. Друзья, всем привет! Сейчас буду показывать квартиру в Хосте с ремонтом, до моря всего 200 метров. Вот, посмотрите сами, убедитесь. Там внизу пляж Красный Штурм. Здесь еще такая достопримечательность, как памятник архитектуры полковника Квитко. Здесь нет никаких проблем с парковкой. Кстати, в данной квартире имеется свое парковочное место. Территория закрытая. Квартира будет 55 метров с ремонтом по очень привлекательной стоимости. Местечко такое тихое, уютное, с ландшафтным озеленением. Есть вот лавочки. Ну, идеально подойдет для отдыха, для сдачи квартир в аренду. Но вот покупатель рассматривает данное предложение и для ПМЖ Вот, на первом этаже квартира с террасами сам застройщик здесь проживает, а это о многом говорит Ну что ж, сегодня буду каток и пойдемте смотреть квартиру Очень мне нравится, когда все так вот ухожено по всему периметру видеонаблюдения и в подъезде тоже Заходим в подъезд и поднимаемся на второй этаж. Ребятишки тут делают всякие поделки. Чисто все, аккуратно. Цветочки. Это второй вход и выход. Сейчас тоже вам покажу. Датчик света сработал. Заходим. Это там на где квартира. Вот так еще покажу. Можно выжить положить. Общая площадь 55 квадратных метров. Сразу извините за какой-то, быть может, живой бардак. Как большая прихожая. Теплые полы. Все коммуникации центральные. Двухконтурный газовый котел. Высокие потолки. Совмещенный санузел. Душевая кабина, стиральная машинка, в общем, все остается в квартире. Собственник ничего забирать не планирует. Это первая спальня, она без окна. Как многие говорят, гостевая комната или тещина комната, да? Шучу. Значит, кухня совмещенная с гостиной. Действительно высокие потолки. Боковой вид на море. То есть море действительно видно. Вот здесь вот наша парковочка. Принадлежит к этой квартире. Есть кондиционер. И еще одна спальня. Так, свет. Так, включим. Побода сегодня летная но тем не менее я решил показать эту квартиру вам пишите в комментариях свои впечатления да самое главное это цена давайте еще покажу второй выход тоже зайти можно отсюда это въезд и такая лавочка и еще покажу сейчас вам мини детскую площадку и мангальную зону это бананы ну, тихая спокойное уютное местечко Нет никаких проблем с парковкой но эту территорию конечно же рано или поздно освоят если вот здесь мангальная зона и небольшая детская площадка но эту территорию если когда-то и освоит то въезд будет либо с той стороны либо с этой но это еще большой вопрос вот, по моему сегодня мой микрофончик не работает напишите в комментариях как вам качество звука сегодня совсем нет времени не делаю акцент на окрестности на инфраструктуру Делаю акцент на цене, потому что цена действительно подарочная. 8 миллионов 700 тысяч, это меньше, чем 160 тысяч за квадратный метр. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забывайте поставить лайк или дизлайк. Подпишитесь на канал, если пор вы не сделали в Инстаграм. На ну, у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.